чего клевал но не взял да? приветствую вас, друзья вы на канале все для клева мы с вами на ингуле и сегодня мы очередной раз снимаем видео с нашими подписчиками Данька, иди сюда эдик иди сюда вот знакомьтесь это даня это эдик вот пригласили меня э, на рыбалку на речку ингул кстати говоря многие подписчики написали э, о том что на этой реке нет рыбы но мы пытаемся опровергнуть этот факт. Ну, рыбы нет, но, по крайней мере, тины тут достаточно. Но она же не могла отливать, тина. Ну, да, но тем не менее. Но, хочется сказать, что места здесь очень живописные, красивые. Единственное, что мне тут не хватает, это рыбаков. Их нет, ребята. У нас на Днестре каждый сантиметр земли занят рыбаком. Здесь свободные места и нет рыбаков. Я даже себе представить не могу, что такое вообще возможно. Ну, короче, будем пробовать. У нас 24 часа в распоряжении, поэтому поехали. Итак, друзья, сразу одно маленькое наблюдение, которое я вот заметил. Значит, большого круглого гороха, обыкновенного вот этого, вот такого, у меня дома не оказалось перед тем, как ехать на рыбалку. И, но зато было много такого лучиного. Вот как вы видите, вот он половинки, видите, такой мелкая, фрак, средняя фракция такая. Я подумал, почему бы нет, попробовать сварить вот эти лучины, этот э, горох, половинки, и спешать его вместе с обыкновенным цельным горохом. При этом хочу добавить еще, опять же, прикормку Fish Sport э, горох-чеснок. Для чего это сделать? Для того, чтобы мелкая фракция, которая находится в прикормке, заставляла рыбу приходить издалека, Средняя фракция, которая вот эта вот мелочь в горохе, она будет привлекать средней дистанции. И крупная фракция, крупный горох, будет привлекать уже на ближней дистанции лова. Вот такие мои наблюдения, и этот момент я хочу как раз воплотить в жизнь. Сейчас берем горох чеснок и вот сюда... Размешиваем и получаем то, что нам необходимо, вот таким вот вариантом. Уверен, что это местная рыбе, если она, конечно, здесь есть, а она тут должна быть, обязательно понравится. Вот смотрите, вот такой получается прекрасненький навар мелкой, средней и крупной фракции. Вот. по-моему, то, что нужно. здесь, и вторая здесь. А Данька у нас будет сейчас что делать? Собирать палатку. Ну, давай. Ставь ее так, чтобы она в тенёчек была, ну, смотри, вот туда вот. вот. Вот тут хорошее место. Да. Слушайте, ну тут место вообще суперовое. Тут Сосновый Бор сразу начинается. Вот. Там. Калиновка, село, рядышком. И Данька вот тут начинает разбирать палатку. Так. Так, я пошел дальше. Уже третий год, друзья, у меня эта палатка. Вообще, никаких проблем. Дожди, снега, пыли, пески. Да, экономия. 30 секунд, палатка стоит. Еще 30 секунд, палатка собрана. Да. Да. У тебя... Угу. Ну. Интересный вариант заброса. Ну, придется немножко научить Эдика. Да, правильно забрасывать правильно. Хорошо, мастер-класс. Да, что проведем... для, для этого и позвал. Но ну, я понял, понял. Хорошо. Битран нет на катушке, да? Нет. Ну тогда нужно фикциончик откручивать, так чтобы, если рыба какая-то плюнет, чтобы она вот нормально, чтобы она могла не порвать поводок кстати друзья посмотрите вы тоже кайда импульс видите оказывается очень популярно это удилище среди рыбаков а это что и это кайда импульс нормально еще один любитель фирмы кайда мы расположились Я даже сразу не заметил под таким большим деревом под грушей кажется это груша смотрите сколько груш тут такие маленькие игрушки но я попробовал очень сочные и вкусные просто интереснейшее место интересно что будет тут с комарами Смотри. Вот ты поставил неправильно. Не, не так. Смотри. Колокольчик надо ставить как можно ближе сюда, к кончику. И так, чтобы ты не зацеплял за леску. Вот только, ага. только кончик удилища. Понял? А леска, ага. чтобы отдельно проходила. Понял? Понятно. Угу. Давай на следующем. Сам. Ну вот. Но она хорошо держалась, то есть она где-то вот здесь. Видишь, она не держится. Так. Ну молодец. Правильно. Полел? Да. Без этого номера никак отдых не сочетает. Не воспринимает. То есть отдых это обязательно должен быть какое-то пожаренное мясо, правильно? Да. Ты знаешь, очень с тобой доверенно. трудно не согласиться, очень трудно. Потому что действительно. Костерчик, огонек, свежий это? воздух. Даже сигареты Marlboro рекламирует. Костер, ага. сидит колбой, ага. романтика. Так ага. и здесь. Браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво. Друзья, у нас закат. Закат. Данька он, ловит жаб каких-то непонятных лягушек, <свят> вот, Эдик уже мясо подготовит, все прекрасно, даже комаров нет, но не клюет, не Восточный клюет. Ветер. Восточный ветер, он портит все, завтра будет западный. И завтра будет у нас клев, да? Да, остается надеяться, да, повторюсь, когда дует губатый, клева нет, Завтра mm -hmm. будет западный ветер. Губаты – это восточный. У нас первая рыба. Да. Густаря? Да. Друзья, ну что я могу сказать? Прекрасный, прекрасный улов. Вечерний, да? Вечерняя да. зорька. Восточный стих. Ой, ну что же. Это прекрасно. Особенно, когда... Скоро подходит мясо. Друзья, у нас неуверенная такая поклевка вечерняя. Наверняка там у нас какой-то монстр сидит. Сейчас проверим. нас второй монстр. Намокушатник. Да, так мы быстро натягаем монстров, да? Данька, бери в садок, тут у нас второй монстр большой. Друзья, не только мы тут груши кушаем, оказывается. Тут еще местные цабики. Ага. Любители груш диких. О, сука их тут. Вот берешь его. Mm. Да? Mm. И переломаешь. Раз, два, а! -а, -а. Я понял. Раз. Есть нач... такие большие тоже. Он начинает верить я uh -huh. об этом вставляешь его и удилище, понял? Uh -huh. Давай. Uh -huh. Ну, все правильно. Теперь его к Друзья, у нас ужин, да? Да? Да. Чем Бог послал, да? Да-да-да, девочка, ты кушай. Uh -huh. Будем uh -huh. кушать и ложиться спать. Поймали мы сегодня два, две маленьких рыбки. И пока тишина, просто вся рыба офигела от той прикормки, наверное, которую мы ей дали. Потом она, наверное, в шоке наверное, прибывает. Замаскировался в траве. Ага, кто-то говорил, что в реке Ингу нет рыбы. Посмотрите, как карась. А? Правда, что-то он какой-то ночной, Ну Но ничего. Пусть даже ночной, нам это и, очень ну, нравится. Днем жарко. Да, ему жарко. Прекрасно. Это уже третья рыба получается у нас за вечер. Грузила, получается, у нас 90 грамм. Макуха. И поводок буквально 3 сантиметра, 4 сантиметра. Друзья, утренний карась в тени, Родился. В траве. Которая сильно отречает. Вот Черный, слушай. Красивый. Мощный, жесткий такой, сильный. Ну, покажи его. Ф а -а -а. Аж страшно. Так. У нас что-то Данька там тащит. Ух ты! Рыбак. Ого! Класс! А ну, давай сюда. Красавец. Вот это да! Посмотрите, друзья. Это ж такая. Смотрите. Жирнючая. Ой, я а засолится, когда будет. Смотрите, какая вкуснятина будет. М -м -м. Рыбак, молодец. <свеч> <свеч> Большая? Вот что у нас не ловилось, блин. Поперек речки стоит сети, друзья. Поэтому и, и грех жаловаться, что тут проблемы, потому что все переставлено сетями. Куда только смотрит эта рыба инспекция, Хрен его знает. Вытаскивайте эту сетку. Забирайте себе ее. Ну, хотя бы вытащите ее, хоть возле берега, чтобы она в реке не оставалась. Вот так вот на Ингуле промышляют рыбой. неправильно вот ты, ты держишь леску вот здесь вот за пальцем а, -а, -а. а нужен должен держать вот здесь ее чтобы она была перпендикулярна удилищу то дашь пулю не сними ну, сними так подожди а какую руку ты держишь я левша ты левша да перпендикулярно вот тут перпендикулярно. Вот. Ну да, что-то типа того. То я отойду. И, и кидаешь его из-за головы. Из-за головы. Ну, елки-палки. Совсем другое дело. Это совершенно неожиданная встреча, после которой я понял, что рыбалку любят очень многие. И не важно, ты бизнесмен, таксист, пенсионер или народный артист Украины. Друзья, встречайте, Иван Пономаренко, народный артист Украины, оперный певец, баритон. Рыба хочет кушать, она на все берет. Так. А сегодня я предлагал ей и перловочку, и горох, так. и кукурузку, и пшеничку. И шо? Но не Хорошо. Не, ну все-таки вы что-то поймали. Да. Ну Это давайте. Коту, давайте. Мурка меня ждет. Давайте вот. глянем. Вот. Маленький вот. такой подлещичек. <свят> О, красавец. Вот. Самая крупная рыба в нем баночка, это уклеечка. Уклеечка. Это вот это вот сколько? 35. Что 35 сантиметров? Ну да. 40. Он сейчас зашел по колено, стоит щучка, ей под нос наживку, но она не взяла, ушла. А? Не понравилось? Ну, да. Печально. Приятные неожиданности на этом не закончились. Вы посмотрите, чем здесь занимается местная молодежь. Скажите мне. Орка леса занимается. Что, мусор убираете да. после таких негдеев как мы да вот даже маленький пример даже маленьким да подаете привет красавец молодец вот это да очень приятно слушайте ну дайте пожать ваши мужественные руки что вы такие ничего страшного спасибо вам большое вот ну а, да, просто да, красота, да, у нас да, на Нистре, да, к сожалению, да, такого нет да, Все за мусором загажено да. Данька, что ты там поймал? А ну показывай А ну! Что, серьезно? Да ты красавец вообще! Ребята, посмотрите какой рыбак у нас Посмотрите Она маленькая Ну маленькая, зато удаленькая Спокусилась на наш горох, посмотрите вот еще это весело. да! Вот это рыбак! Супер! Данька, дай пять! Молодец! Вот он! Юный рыбак, ребята, растет! Место здесь отличное. Площадка такая, где можно расположить и палатку, и машину рядом, водоем рядом. Но нам немножко не повезло с клевом. Вот сейчас дикая утка пролетела, зацепила спиннинг. Так, значит, что еще? Мне пошло это на пользу, я отшлифовал заброс, более технически стал это отрабатывать, так что ввиду того, что я давно это не делал, потерял навыки, мне пошло это на пользу. Ну, получил эмоции положительные от рыбалки, естественно. Чтобы здесь, может быть, лучший клев был, надо наживку, насадки меньшего размера ставить и крючки можно поменьшего размера. Потому что, видимо, не так сильно раскрывается рыбы рот в этом водоеме. И она больше берет мелкое все. Мелкую наживку и мелкий крючок. Типа перловки, да? Хочу пожелать подписчикам канала «Все для клева». Удачи в рыбалке. Чтобы всегда сопутствовала вам удача, клев. Ну и всего хорошего. Спасибо, Саша, за рыбалку. Я научился вытаскивать рыбу. Было очень круто. Советую всем подписываться на канал, ставить лайки и заходить в песни в описании на его магазин. Но тем не менее мы поймали пару карасей, поймали э, тарань. Э, позитивное то, что здесь нет комаров. Негативное, что здесь очень много травы. И когда тащишь кормушку, за ней идет тонна этой травы. И поэтому утром, когда вытаскивалась насти, две кормушки, к сожалению, потерял. Но главное это не улов, а общение с природой, общение с друзьями, прекрасное мясо на лужим и хорошие новые впечатления. Вот это самое главное. Остальное все. Мелочи и ерунда. Друзья. Всем крепкого здоровья, удачи, всего хорошего. Если видео было понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока, счастливо!